всем привет я сегодня снова на воде денек просто обалденный птицы поют тепло солнце такой легкий ветерок в общем кайф сейчас я буду становиться на весла и искать подходящее место для рыбалки итак ребят смотрите что у меня по оснастке вот такой будет поплавок, три с половиной грамма вот такая грузка из дробинок основная крепление петля в петлю вот такой подпасочек и крючок десятый номер ловить я буду на опарыша вот у меня здесь опарыш и клейковину красную подкрашенную красителем из прикормки буду использовать вот если можете видеть это глина и запаренная макуха перемешку для того чтобы утяжелить ее соответственно меньше размывал ее ну и чтобы рыбу не так сильно там насыщать ею все ребят сейчас я кормлюсь наживляюсь и буду ловить вот нашел такое место здесь это протока вот поваленное дерево и в этом месте достаточно крупная красноперка постоянно клюет но по весне когда идет ход плотвы тут задерживается и плотва именно вот в этой заводе посмотрите какая она красивая тут живописная кидаю вот сюда на русло глубина тут наверное метра два с половиной то есть вы понимали от берега метров 10 а глубина уже два с половиной метра я только что немного закормился ну, для того чтобы пробить обстановку есть рыба здесь или нет вот ребят первая красноперочка я только выключил камеру для того, чтобы после того сказал, что только закинул и жду хорошую красноперочку. И вот довольно неплохая такая красноперка. Поклевка была красивая на подъем. Вот первая есть. Кстати, сегодня как раз праздник, 8 марта. Мы своим женщинам сделали подарок, ушли из дома. Но и всех женщин, соответственно, также поздравляю с этим праздником. О, хорошенькая такая. Ну и в лодке сорвалась. Ну красота. Сейчас покажу ее. А там уже и вторая на подходе, да? Вот смотрите, какая красивая Какая красоточка. Такая долгая была поклевка. Неспешная. Ну, ничего, такая была. Бойкая. Удочку так подогнула. сюда карась хм, ребят карась в общем моя прикормка собрала и карася и красноперу ждем тарань? а не еще гусера может быть так ну поехали но мне сейчас карась не особо интересен потому что я его буду ловить в камышах когда он уже Зайдет такой полукилограммовый, килограммовый туда. Вот там такое интересное получается. Видно небольшое плато, а потом свал. Вот когда кидаю на плато, поклевки не такие дерзкие. Как только за свал, моментальная поклевка идет. Ха, ребят, только что вытянул такую хорошую. Моментально в лед взяла, но камеры, к сожалению, я выключил. Я не смог вам показать. Ну, не такая, конечно, как предыдущая была. Там было значительно больше. Но тоже неплохая. Вот так вот называется, забыл камеру включить и провтыкал такую рыбу. О, нашел я ту, которую поймал, она тут сверху была. Вот, смотрите, какая красотка. Вот ее я не заснял, к сожалению. Она так еще поводила хорошо. Поупиралась. О! Ребят, таранька. Смотрите, это уже не краснопер, это уже таранька. Видите расположение рта, какое у нее совершенно другое, не такое, как у краснопера. У краснопера рот поднят кверху, у плотвы, ну тарани, он идет книзу. Смотрите, какая. Ух, какая маман. -ху -ху. Вот моя ладошка. А моя ладошка 20 сантиметров. Как вам? Красотка вообще. Какой хороший густырь, густерка, тоже смотрите, красота какая, заглотила правда, сейчас будем выковыривать. И тоже захватило по самые жабры. Прозевал поклевку только что. Отвлекся на всплеск сбоку. И провтыкал поклевку. Иди сюда. Вот, течение притихло, рыбка вернулась на место. А то течение далее, она, видно, ушла вся под дерево. И туда взросли. Иди. Ой, хорош, хорош, хорош, хорошая. Вот смотрите какая. о, хорош Хо -хо -хо. А, думал за брюху взял, не все как положено, просто заправник перецепилась вот такая вот красотка ребят, смотрите какую тараньку взял Камера была выключена. И вот тут такая красотка влетела. Как вам? Красота. Из рюкзака надо уже доставать против комаров репелент. Закусали уже всего. Вот такой использую крем-гель. От комаров, кстати, классная штука. Намазался, и все. И часа, наверное, 3-4, они на тебя не садятся даже. Иди сюда. Вот. Густерок. Единственное, что я лицо не намазал кремом от комаров. Еще, кстати, если помазали с кремом, потом руки помойте, потому что если там собираетесь там, кушать или еще что-нибудь, то нежелательно, чтобы он попадал в вам в рот. Вот, смотрите, какая рыба у меня сегодня. Вот такая густера. Краснопер. Тарань карась и рыба достаточно крупная понятное дело что есть и мельку даже без нее но в основном это была рыба которая позволяет ее свободно солить и потом сушеной вкусно под пиво под квас кто под что употреблять на этом все спасибо за просмотры кому нравится подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео и до новых встреч пока